Магазин Мототек представляет мотоцикл Геон x Road. Модель оснащена двигателем 200 кубических сантиметров. Модель воздушного охлаждения, которая имеет мощность порядка 17 лошадиных сил. Коробка стоит пятиступка, то есть классическая. Первая вниз, остальные вверх. Спереди установлена длинноходная вилка, как и на всех мотоциклах класса Эндуро. Вот. И спереди уже 21 колесо, дисковый тормоз и двухпоршневой супер. Сзади установлен моноамортизатор, который работает через систему ProLink. И у него уже есть отдельный рычаг к маятнику и отдельный рычаг к раме. заднее колесо 18 дисковый тормоз и двухпоршневой супер Есть защита на выхлоп, то есть для заднего пассажира, защита для рук, большое сиденье, у которого смело садится два человека, вот ножки для заднего пассажира. Вот, установлена защита для рук. Вот. Есть освещение. Диодные повороты уже установлены. Сзади фонарь и тоже диодные повороты. По поводу приборной доски, здесь есть спидометр, датчик зарядки, положение нейтралки, повороты и дальний свет.